О, глядь, дотер, Макс. Дотер. Дотер. Угу, каточку, угу, каточку. Будешь играть? Будешь с нами, нет? Будешь играть, а? Он, походу, не хочет, нахуй. Не, не хочет? Нет. Говорит, нахуй, безус. Ну, Пизду. Без вот.